Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшний наш вебинар «Система опроса и тестирования Active Expression: да, «Эффективные способы приема и использования системы опроса на уроке» проведет наш сегодняшний вебинар Чербаков Наталья Валерьевна, учитель русского языка и литературы из города Ярославля. В ходе вебинара вы можете задавать вопросы в чате, я буду их регистрировать, и когда Наталья Валерьевна закончит свой доклад, мы тогда вместе с ней ответим на ваши вопросы. Ну и по ходу можете писать замечания. Если какие возникают, мы тоже стараемся их разобрать. Итак, я слово передаю Наталье Валерьевне. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Конечно, я не смогу за небольшое количество времени поделиться всем и познакомить вас с работой с Active Expression. постараюсь лишь наметить что-то самое основное, самое интересное. Ну а кроме этого подсказать вам, где вы более подробно сможете получить как информацию по системе опроса. Также, наверное, вы знаете о том, что Полимедиа объявила конкурс, сетевой конкурс «Интерактивный учитель». И вы видите, что вот на этой страничке я как раз представила выписку из положения о конкурсе где вторая номинация идет как раз использование системы опроса и тестирования на урок в неурочное время. То есть вы как раз вот по итогам сегодняшнего нашего вебинара, познакомившись с системой интерактивного тестирования, вполне сможете принять участие в данной номинации. Ну и подробно познакомиться и прочитать условия конкурса. Также данная презентация она будет выложена в интернет, поэтому вы видите, вот я пролистнула использованную литературу, источники, вы это тоже все сможете потом познакомиться и, соответственно, прочитать какую-то дополнительную еще литературу. Напомню вам, что те, кто не знакомы, те, кто знаком, что система интерактивного тестирования Active Expression состоит, как вы видите, вот hub, да, беспроводной ресивер, дисплей достаточно с большим э, дисплеем. Чем хороша система Active Expression, то, что вы знаете, она русскоязычная, но ну, а также преподаватели других предметов, иностранных, французские, немецкие, могут, соответственно, перенастроить ее, чтобы она была не русскоязычной, а соответственно, соответствовала их предмету. Это возможность отправки развернутого текстового ответа, состоящего не из одного слова, а из целого текста. То, что мы можем, кроме текста, вводить формулы различные, вы видите, вот здесь как раз на рисунке они представлены, разнообразные типы вопросов и ответов, Удобное, наглядное отображение процесса, результата опроса, но и хорошо то, что радиус действия достигает 100 метров. Вы знаете, что в комплект поставки входит еще отвертка. Вот такая очень достаточно специфическая отвертка, почему я обращаю ваше внимание на нее. Вы знаете, что пульты имеют батарейки. И, конечно же, если мы не пользуемся с вами, не забывайте, что батарейки имеют опасность как окисляться, то вот отвертка как раз нам понадобится для того, чтобы мы смогли их вынуть особенно, например, когда летний период наступает. Но первое, с чего мы с вами начнем, это руководство как бы, по быстрому началу работы. Вы видите, что здесь представлены ссылки на ресурсы, которые имеются на страницах сообщества и коммунити. Я думаю, что вы все являетесь зарегистрированными пользователями данного сообщества. И вы сможете как раз найти, прочитать и познакомиться еще дополнительно по пультам по использованию системы Active Expression. Это, конечно же, вы, наверное, все знакомы обучающий видеокурс, где не только посвящено Active Inspire, но и как раз системе тестирования. Как зарегистрировать ее, как начать работу, как составлять вопросы. Кроме этого, активные пользователи сообщества, мэтр я так сказала, сообщества еще представили, ввели свои видеоуроки по использованию системы тестирования. Но В частности, вы здесь можете увидеть опыт использования системы тестирования в начальной школе, то есть в начальных классах. И вы видите, здесь сделана ссылка, на YouTube, где представлены видеоролики, тоже по использованию системы тестирования. А также две ссылки идут на выпущенную полимедио. Это начало, руководство по началу работы и система опроса Active Expression как раз по использованию в старшей школе. Тоже можно познакомиться, здесь приведены и уроки коллегами представлены, и типы вопросов, и как их можно тоже создавать и использовать. Очень хорошие представленные материалы. Кроме этого, я тоже ориентирую вас на то, что у меня на этой страничке находятся обложки двух выпущенных брошюр нашим Ярославским институтом развития образования, где тоже говорится о системе тестирования Active Expression, а также плюс вот данных разработок является, что дается на 72 часа, то есть программа по обучению преподавателей, работе вот с программой Active Inspire и, соответственно, системой тестирования. Тоже будет сделана ссылка, где вы тоже сможете как бы познакомиться, договориться, скачать эти ресурсы. Но это вот то, что касается материалов, которые мы можем найти в интернете. И если что-то мы не успели, не усвоили во время этого вебинара, это, конечно же, и невозможно все усвоить, то мы сможем здесь как раз найти ответы на свои вопросы на возникающие. Кроме этого, я хотела бы обратить ваше внимание, что возникают, конечно же, проблемы во время использования системы тестирования. Ну чтобы как бы не быстро найти ответы на эти вопросы, здесь тоже, видите, сделаны ссылки. Это, во-первых, вы знаете, что в сообществе от коммунити вы всегда можете обратиться и получить техническую поддержку, если у вас что-то возникло с вашей системой. Кроме этого, на сайте производителя «Прометей Планета» есть форум, где тоже содержится ответ на вопрос. И я здесь вот представила одну из ссылок на YouTube, где говорится о том, как можно обновить микропрограмму ActiveHub и устройство Active Expression. Почему вот как бы я на этом акцентирую ваше внимание? Потому что сама столкнулась с подобной вот проблемой. Когда мне поступили пульты для голосования, один из них никак не переводился, то есть у него не было русского языка. А второй, вы знаете, что у нас по русскому языку в части Б одно из первых заданий, это нужно способ образования слова определить. И ученики, соответственно, на пультах печатали мне приставочный, суффиксальный. То есть в конце должны были напечатать букву «И» краткое. А они нажимали на пульте, то есть, соответственно, эту букву. А система никак не распознавала ее. То есть она распознавала как ошибку, как букву «И». Так вот, выход как раз из этой ситуации – это обновление программы. Ну и, соответственно, вот вы видите, что вот на этой страничке представлено, где мы можем с вами найти панель управления да, и, соответственно, как мы можем с вами сами обновить программу Active Hub или Active Expression, и, соответственно, чтобы избежать вот таких вот нюансов, ошибок, которые возникают. Ну, конечно же, я не могла не остановиться и не представить следующую страничку. Это пульт, достаточно удобный. И кто смотрел мастер-класс Сергея Борисовича, который проводил по программе Active Expression, как раз вы видели, что дети очень быстро осваивают данное устройство, потому что оно им очень напоминает соответственно, сотовые телефоны, легко они им пользуются. Ну, для тех, кто не знаком, еще раз вот напоминаю. Конечно, после того, как мы с вами установили программу Active Inspire, подключили хаб, и можем уже начинать систему тестирования, но для этого мы должны с вами что сделать? Для того, чтобы у нас была система, все-таки мы предназначаем, что получать, она нам должна облегчать нашу жизнь. То есть, соответственно, не просто провести тестирование, а сразу получить результаты. Мы должны что с вами сделать? Это базу данных создать. Чем хороша система, что вам не надо будет, например, домой или в другой кабинет переносить хаб? Вы можете, установив программу Active Inspire, создать базу данных ваших учеников и дома. Но вот сразу же хочу ваше внимание как бы обратить на это, то есть какие у меня возникали проблемы, и, соответственно, как вот я их решала, как решали мои коллеги. Конечно, проще всего, если у вас... Вы работаете в начальной школе, используете систему тестирования в одном классе. То есть вот у вас третий класс, и вы только в третьем классе работаете с ней. А если мы говорим о старшем и среднем звене, то нам приходится систему тестирования использовать в разных классах. И, соответственно, у нас получается, что мы не можем один раз назначить устройство пин код и, как вот писала, например, Юлия Понятовская, присвоить, приклеить с обратной стороны пульта номер, да, и всегда выдавать этот пульт определенному ученику. Нам нужно постоянно с вами назначать будет устройство либо по ПИН-коду, либо автоматически это проделывать. Поэтому нам обязательно, вот, когда мы создаем базу данных, соответственно указываем фамилию учеников, необходимо иногда будет проверить, как вот у нас зарегистрировался пульт для голосования. Почему я обращаю это внимание ваше? Потому что вот, вы можете посмотреть у меня вот на этой страничке, сейчас мы посмотрим через документ-камеру, если я базу задаю кириллицей прописываю, то есть, соответственно, русскими буквами, то когда пульт у меня зарегистрирован, ученик, как вы видите, видит свою фамилию и имя в виде знаков вопроса. Если я базу данных создам латиницей, то есть пропишу имена учеников латинскими буквами, ну, вот вы видите, здесь я как бы такую вот специально вам показываю, что фамилия написана латинскими буквами, а имя было написано по-русски, то вот система вот таким вот образом мне будет отображать. Но вы не должны как бы пугаться и расстраиваться, что как потом мы сможем в виде знаков вопросов получить базу данных. База данных в таблицах Excel, она уже у нас будет отображаться понятным нам русским языком, то есть будет написано кириллицей. То есть, соответственно, вы сами выбираете, как вам будет удобно. Хотите ли вы, чтобы ваши ученики видели в своей фамилии, то есть на путах для голосования, либо они будут у них появляться в виде знаков вопроса. Это тоже как бы решать будет вам. Если у вас возникают проблемы, то есть сбой программы. То есть вы знаете, что всегда можете нажать и то есть переназначить опять устройство по пин-коду. Ну вот на моей юг-рисунке, так как я вот этот рисунок делала соответственно, дома, когда у меня хаб был не подключен, то вы видите, что у меня, соответственно, высветилось, что внимание в этом классе содержится 25 учеников, а у вас сейчас 0 устройство подключено. То есть система сразу же сработала, что я не могу проводить голосование, так как хаб у меня не подключен. Соответственно, возникает очень много вопросов вообще, что провести тестирование. Нужна ли интерактивная доска, нужен ли проектор. Чем хороша, опять же, система Active Expression, Что мы можем, например, ее установить на ноутбуке и, соответственно, из кабинета в кабинет переходить вместе с ноутбуком, с хабом и с чемоданчиком с системой тестирования. И, соответственно, любой класс у нас станет интерактивным. То есть мы можем в любом классе провести тестирование. Потому что Вопросы у нас будут появляться у учеников, соответственно, на пультах для голосования. Они смогут работать и отвечать на них. Так что это определяете сами, нужно вам будет или нет. То есть, если нет такой возможности, чтобы была интерактивная доска и проектор, то есть не расстраивайтесь, это все можно провести систему тестирования без отображения. Но хотелось бы, так как мы говорим еще и о конкурсе, что многие из вас будут участвовать в этом, то обратите ваше внимание на то, вообще, что такое тест как он создается, система тестирования, что такое педагогический тест. Ну и, конечно же, так как нам не хватает тестов, и мы э, представляем материал, особенно на конкурс, я думаю, что будем пользоваться, и создавать свои, то, надеюсь, это будет для вас достаточно актуально. Мы помним, что основными элементами тестового задания они являются инструкция, задание, ответы к заданию и, соответственно, оценка. Напоминаю вам, что основными металлическими требованиями к составлению тестовых заданий является адекватность инструкции форме содержания задания, логическая форма высказывания в задании, наличие в ответах на задание наряду с правильными ответами неверных ответов, но единые правила оценки ответов, которые как раз на нас система Active Expression снимает, потому что, конечно же, она уже более объективно оценивает ответы учащихся. Но что не рекомендуется включать в тестовые задания? Это, конечно, дискуссионные вопросы, ответы, задания, имеющие громоздкие формулировки, ну, вы сами понимаете, что очень неудобно будет ученику, пользуясь, хотя экраны достаточно большой, но все равно, если мы введем громоздкий вопрос, ему нужно будет сколько прочитать, то есть джойстиком перевести этот текст, чтобы дойти до самой сути. И, конечно, задача, требующий сложных расчетов с помощью калькуляторов. Не забудьте, пожалуйста, при составлении инструкции писать, что она должна быть сформулирована коротко, ясно для учащихся. Например, выбрать правильный ответ, выбрать номер правильных ответов, установить соответствие, установить правильную последовательность. Но вы знаете о том, что в общем-то Единый государственный экзамен нас ориентирует на то, чтобы без отрицательных частиц мы создавали задания для учащихся. И хотелось бы обратить ваше внимание на правила составления тестовых заданий. Вы подробно сможете их прочитать и познакомиться с ними, с этими правилами. Обратите ваше внимание также хочу на классификацию тестов, что они бывают разные по целям, по процедуре создания, по способу формирования, по технологии проведения, по форме заданий, по наличию обратной связи. А сейчас давайте мы посмотрим, какие же варианты у нас есть заданий, которые можем создавать при помощи вот программы Active Inspire и, соответственно, при помощи данных устройств. У нас есть семь различных типов вопросов. Вы видите, что вот на этой странице они как раз представлены. Это множественный выбор. Да, нет. Сортировать по порядку. Шкала Лейкерта, Цифры, текст и формула. Ну, попробуем кратко остановиться и посмотреть на варианты данных заданий, как мы их можем использовать. Конечно же, задание множественный выбор. Мы встречаем по многим предметам задание входит в ЕД. Это, вот, в частности, по русскому языку первая часть 30 заданий они представляют из себя как раз вот множественный выбор. То есть мы это можем как раз с вами использовать когда предлагается четыре варианта ответа, и ученик должен выбрать правильный ответ. Система позволяет нам по-разному выстраивать в данном случае выполнение этих заданий. Либо мы, если у нас есть такая возможность, демонстрировать, например, на доску задание, мы можем заложить одно задание на страницу, либо, может быть, вот как вы видите, здесь в данном представленном варианте задания, то есть подготовка КИД по русскому языку, соответственно, вот эти задания и по МХК тоже представлены выбор. Либо другой вариант теста. Вы видите, что выглядит. Тоже ссылка здесь сделана. Мы с вами можем это все увидеть, посмотреть. То есть вот что отображается на доске. Ну а соответственно, если мы с вами посмотрим, то на самом деле заложено здесь очень большое количество заданий. Но они высвечиваются уже соответственно не на странице липчарта, а они высвечиваются на пультах для голосования. Ученики их в данном случае выполняют. Вот видите, для удобства, чтобы мне было легче пользоваться, так как я часто создаю тесты, я кнопку вот вопросов вынесла как раз сюда. То есть уже мне не нужно заходить в «Редактировать» и искать эту кнопку. Она у меня всегда находится под рукой. Она тоже вы для удобства можете также создать это все. То есть вы видите, что вот при таком способе нам проектор включать или использовать интерактивную доску совсем нет необходимости потому что ученики не будут все равно эти варианты заданий видеть, они не будут высвечиваться, соответственно, на дисплее. Сергей Борисович очень подробно говорил, рассказывал о своем мастер-классе вебинаре, я не хочу повторять за ним, что, конечно, такая есть возможность, как позволить студентам переходить от одного задания к другому, либо запретить им, они могут сразу же на пульт для голосования получать ответ, правильно, неправильно выполнено задание, то есть общий в конце как бы, резюме, им выдаст, сколько правильных у них было или неправильных ответов. Это тоже можно как раз вот все сделать и настроить. Но если мы с вами выбрали первый вариант задания, то, что еще раз я возвращаюсь, показываю вам, когда на каждой странице у нас идет по одному вопросу расположено, то здесь мы можем тоже с вами воспользоваться функцией, которая у нас есть в программе. Это вот вы знаете, что в настройках, соответственно. Так, секундочку. У нас э, система обеспечения ответов учащихся. Есть возможность настроить, чтобы происходила автоматическая прокрутка страницы. То есть, как только ученики выполнили задание, соответственно, мы можем здесь поставить галочку, автоматически программа будет переходить на следующую страницу. Нам не нужно будет выключать каждый раз, останавливать голосование, а мы будем переходить автоматически к следующему заданию, к следующему вопросу. Но опять же, это на ваше усмотрение. Потому что мы с вами понимаем, что скорость выполнения заданий учеников разная. Иногда нам, наоборот, нужно их поторопить, перейти, остановить голосование. То есть предупредить их, что у нас ограниченное время на выполнение заданий. Но опять же, это вы можете настроить и сделать сами. Следующий тип вопросов, которые мы можем при помощи программы осуществлять. Это вопросы «да», «нет», ну и, конечно, еще один третий «не знаю». Конечно, при составлении тестов мы понимаем с вами, что он мало информативен, но можно использовать для проведения какого-то получения быстрого результата. Например, будут ли интересны произведения Марка Твена читателям им 21 века? И мы, соответственно, можем сразу получить ответ «Да, нет». Я здесь делала ссылку, опять же, на YouTube. Оксана Геннадьевна Карандашева представила свой видеоурок, как можно создавать такие вопросы и использовать их на уроках в начальной школе. Поэтому вы можете посмотреть и познакомиться с этим опытом работы. Но на уроках русского языка мне не приходится пользоваться данным вариантом вопросов, вернее, не приходилось. А вот на уроках истории, конечно, вот такой, как сортировать по порядку, одно из заданий, опять же, ЕГЭ, вам может пригодиться. То есть программа нам позволяет видите, установить соответствие между государственными деятелями и историческими событиями, соответственно, их правильно разместить. Очень хорошая и полезная тоже Тип вопросов – это, конечно же, шкала Лейкерта. Я здесь вот чуть позднее еще раз на ней остановлюсь, вернусь к, к данному типу вопросов. А здесь я вам только лишь напоминаю о том, что кроме тех вариантов, которые предлагают нам система опроса, шкала Лекерта, то есть заложено согласен, не согласен, доверяю там не доверяю вы можете собрать, создать любые, как вам вот нужно будет. В данном случае, вы видите, мы приводим пример с классного часа, проводимого об Олимпиаде, когда вот мы сами то, что нас интересовало, ввели в шкалу лекерта. Интересно, хочу еще, плохо, неинтересно. То есть система не вводит нас в какие-то заданные до рамки, она нам позволяет создавать то, что вот необходимо именно нам. Это большой, конечно же, плюс, то есть не ограничивает нас. Конечно же, очень полезная это цифры и формулы. Я здесь привожу странички с заданием по математике, когда уникальная просто возможность вводить формулы. А также... Это задание, вы знаете, что и по русскому языку в части «Б», когда нам нужно варианты предложений ввести, оно тоже нам будет просто необходимо. Следующий тоже вариант задания – это введение текста. Вы видите, здесь я тоже беру русский язык, рассматриваю, когда нам нужно как раз вот способ образования слов определить ученика. Ну и, соответственно, в качестве ответов они должны впечатывать эти слова. Опять же, напоминаю вам, что мы можем разрешить ученикам повторную попытку при неправильных ответах. Если у нас это не проверочная работа, а мы только готовим их к какой-то контрольной либо тестовой работе, то это, конечно, можно воспользоваться данной функцией соответственно, поставить здесь крестик. Кроме этого, мы можем позволить переходить им от одного вопроса к другому. То есть, соответственно, это тоже большой плюс программы. И вы, наверное, обратили внимание, что система, как нам позволяет, уже заданное оформление страниц делать так и, Альфуся Борисовна проводила очень великолепный мастер-класс, когда знакомилась на нас, как можно создавать великолепные страницы. Так вы можете создавать свои страницы, они точно так же будут интерактивными для проведения тестирования. Но какие результаты мы при этом получаем? Вы видите, вот здесь вот тоже представлены таблички этих результатов. Это, конечно же, сразу же у нас получаются гистограммы, где синим мы видим, что это... Правильные, извините, неправильные варианты ответа. Зеленым отмечается правильный вариант ответа. То есть в процентном отношении мы сразу же с вами можем видеть. Кроме этого, конечно же, когда мы запускаем систему тестирования, вы видите, вот здесь вот как раз на фотографии представлено, что мы видим, как ученики работают, то есть как они выполняют, справляются с заданием. То есть зеленая полосочка, это вот они справились, зачеркнутое красное там будет, что допустили ошибку, время выполнения на каждое задание мы тоже с вами можем увидеть. Итак, вот вы видите, вот ученики выполняли задание, первый вариант, второй вариант. Соответственно, что мы с вами после того, как мы отправили в таблицу Excel, какие результаты мы с вами получаем. Это уникальные просто результаты по каждому ученику. Вы видите, что зеленым выделены их правильные ответы, соответственно, красным неправильные варианты ответов. Мы можем, это краткий обзор, соответственно, посмотреть по вопросу, например, с первым вопросом, кто из учеников справился, кто не справился. Соответственно, какое время было затрачено на выполнение каждым учеником задания. Потом мы можем посмотреть уже конкретно по каждому ученику, как они выполняли данное задание. Мы можем с вами, видите, посмотреть, соответственно, полную страницу вопросов получить, ее распечатать. И сама-то программа, если у нас на странице заложен вопрос, она нам тоже, нет необходимости, нет возможности сегодня подготовили но произошел какой-то сбой, не включился компьютер, мы можем распечатать в конце концов. То есть не пошла система тестирования, вопрос мы тоже можем распечатать. Если мы с вами возьмем, выйдем, у нас есть просмотр документации, и, соответственно, вы видите, вот просмотр документации, мы можем использовать колонки, показывать правильные варианты ответов, либо их убрать, соответственно, нажать на принтер, если принтер подключен, и распечатать, выдать их в качестве того, чтобы ученики... Их выполняли, если кому-то, это даже можно прибегнуть в том случае, если у вас ученик плохо видит, ему сложно разобрать там то, что написано на пульте, хотя достаточно как бы и крупно, и понятно, и ясно, вы можете для него специально распечатать вот эти вопросы. А для себя, опять же, можете сделать и такой вариант, как с правильными ответами. Тоже достаточно это все получается удобно. То есть настолько информативными получаются результаты опросов, они у нас отображаются, мы их можем в таблице Excel сохранить и на основе этого выстроить свою дальнейшую работу, то есть, с учениками, уже посмотреть по каждому из них, с какими заданиями они справляются, с какими не справляются. Конечно, это несомненные преимущества системы тестирования. Еще один вот тоже из вариантов, как раз, когда вы мне скажете, что ну, вот, достаточно трудоемкий процесс, что мы должны напечатать эти вопросы, у нас не всегда это получается, а у нас, например, уже есть готовые варианты распечатанные, либо у нас есть книжки с вариантами ответов, либо мы получаем зарегистрированные на сайтах, где есть эти уже готовые варианты ответов. То есть как можно тогда очень быстро организовать систему тестирования. Вы видите, вот я тоже здесь вот из своего урока, как раз из своего опыта вам представила. Вы видите, что в данном случае у меня были уже готовые книжки, то есть тестовые книги, что я сделала. Буквально потратила всего лишь там не больше 10 минут. Я взяла, ввела, здесь видите, вместо вопросов А2, А3, А4, А5 и так далее поставила и указала в данном случае только лишь правильный вариант ответа. То есть на пульте для голосования, что получали ученики, они видели А3, задание, номер задания, и соответственно у них высвечивалось. Им нужно было выбрать вариант 1, вариант 2, вариант 3, вариант 4. А сами задания у них были в книжечках уже даны. Вы видите, вот как здесь были, было написано, на какой странице, какой вариант они должны были взять. То есть я потратил не более 10 минут, чтобы вести эти варианты ответов, но в результате я сэкономила свое время, мне не понадобилось уже проверять их. То есть они мне вели, система мне отобразила их результаты. Я, соответственно, смогла их преобразовать уже, оценить их работу и, соответственно, выставить оценки в журнал. То есть, это тоже экономия. Какой? Вы выберете вариант, либо вы будете печатать. То есть это, конечно, более надежно. То есть вы тогда сможете неоднократно их использовать. Если вы выберете вот такой вариант, то, конечно, вам придется хранить вместе с созданными в данном случае Active Inspire да, с документами, созданными по этой программе. Вам придется хранить еще и печатные, распечатанные варианты. Но смотрите, может быть, и такой, и такой вариант можно использовать в своей деятельности. Еще есть хочу вам поделиться своего опыта. Я уже тоже представляла на страницах сообщества коммунити, Как сделать так, если у вас одна система тестирования, один хаб, а вам хочется провести там, чтобы задания были по вариантам. Первый, второй, третий вариант или четвертый, пятый. Сколько хотите, вы это можете сделать. Потому что мы с вами уже увидели, что на странице, на одной странице, мы можем огромное количество вопросов создавать. И я воспользовалась этим, точно так же сделала. Потому что вот первый мой опыт... Использование, когда я для разных вариантов делала разные страницы, и когда с одним вариантом, с первый вариант сначала работал с пультами, с книжками, они сидели, это все выполняли, вводили, а потом в это время второй вариант работал просто с книгами, и они должны были в конце урока только лишь вести уже варианты ответов, получалось, что дети не успевали. А вот при тогда вот и возникла эта идея создать вот по-другому немножко вопросы, вы видите. Что, соответственно, я учеников предупредила, я делала два варианта, что первые 15 заданий – это первого варианта, а следующие 15 заданий – второго варианта. Но для того, чтобы, вот тоже это был уже опыт показал, что когда первый раз попробовала такое сделать, я не учла такую особенность, что второй вариант, чтобы дойти до своего 16 задания, да, должен был все равно пройти первые 15, то есть какой-то вариант ответа указать. В результате возникло, как у нас всегда иногда бывает с учениками, что в угадайку они играют, а вот так получилось, что кто-то из них попал в правильный вариант, в то, то есть в правильный вариант первого. И, соответственно, у меня немножко было сложнее подвести потом итоги второго варианта, потому что я должна была еще выбросить те вопросы из первого, которые они просто угадали, они а ответили. Тогда пришла другая идея, как вы видите, ввести кроме четырех пятый вариант, и предупредить, что, соответственно, второй вариант в первых 15 заданиях выбирает только пятый вариант неправильного ответа. То есть я потом, видите, получаю вот такую вот картинку. Это не значит, что из 30 заданий у меня ученик там выполнил только 15. А это значит, что вот он второй вариант, первые 15 заданий были не его, а их принадлежали первому варианту. И, соответственно, он выполнял задание, начиная с 16-го. И вот уже, соответственно, я знала, что у него должно быть сколько максимально правильных ответов. Мне уже было легче подвести итоги, то есть сосчитать соответственно, и сколько было правильных ответов. Но это вот из моего опыта работы. Если кому-то он будет полезен, то замечательно. Еще возможность системы – это, конечно же, провести экспресс опрос. То есть вот захотели мы в любой момент урока, мы его можем организовать и провести. Те же самые, вы видите, наборы вопросов мы можем. Шкала Лейкерта, числовой, текстовый вопрос, выбрать множественный выбор, соответственно выбрать, ввести слово, текст. То есть те же самые варианты опросов. Когда он нам интересен и важен, бывает экспресс опрос. Мы объясняем какую-то тему, хотим мгновенную реакцию получить от учеников, как они поняли данный материал. Мы можем как раз воспользоваться экспресс-опросом на любом этапе урока. Вот захотели мы, чтобы все ученики ответили в данном случае, какой из этих вариантов ответа. Быстро мы провели, ничего заранее не готовили, но сразу же получили результат. Или нам нужно ввести вот слово, которое не хватает в данном тексте. То же самое, очень быстро при помощи экспресс-опроса мы можем получить результат. Ну вот здесь вот на этой страничке я еще раз вам напоминаю, я говорю о том, что вот автоматическая прокрутка страницы и повторить попытку предложить или нет, мы это можем тоже всегда настроить в программе, если нам это понадобится. Еще одна из возможностей э, системы Active Expression это вот создание групп при проведении голосования. Вы видите, вот здесь вот специально для того, чтобы вы смогли потом еще раз внимательно все посмотреть и познакомиться, я сделала картинки. То есть у нас это есть в «Редактировать», вы видите группы, соответственно, я выбираю. Но так как вот система часть у меня, видите, зарегистрирована была кириллицы, то вот такими знаками вопроса это все создается. И, соответственно, я делю учеников по группам, то есть переношу, таким вот образом распределяю. Если я хочу не а две группы создать, я могу добавить еще одну группу, название могу группы сделать, то есть для чего и как это может нам использоваться. Мы знаем с вами, что вот проектная деятельность, исследовательская деятельность, групповая работа должна нам, по-моему, стандартам использовать. И вообще это как бы интересно ученикам. То вот мы распределили учеников по группам и, соответственно, можем назначить одного докладчика из этой группы выступающего. Нажимаем, вы видите, система в случайном порядке нам назначает этого докладчика. И, соответственно, его оценки выводятся на экран. То есть великолепно можно использовать в данном случае вот возможность назначения на группы. Все результаты потом также обрабатываются как в индивидуальном режиме, так и по группе мы можем с вами получить и посмотреть. То есть это вот создание групп при проведении голосования. Такая вот возможность. Также как можно еще использовать там необычно, неординарную систему интерактивного тестирования. Это вот обращаю ваше внимание, мы создавали при помощи SyncRein. Опять же, это был экспресс-опрос, мы использовали введение текста. Это было перед Олимпиадой Сочи, вы видите, поэтому как по правилам Синквейна они вводили сначала существительное, то есть да, вот вы видите, больше всего Сочи выбрала. Дальше они предлагали, вводили при помощи системы тестирования там два сказуемых: Сочи играть, выиграть. Красивый, сильный, могучий. У нас получилось, я люблю Олимпийские игры, победа. Вот такой вот коллективный Синквейн возник у нас в конце заключительного классного часа. То есть можно использовать такую возможность системы тестирования. А еще вы потом внимательно посмотрите. Здесь делается ссылка на ресурс. И прописано, в общем-то, можете посмотреть, как используется система в классе, в английской школе. Рон Кларк рассказывает очень интересные находки, которые, может быть, вам подскажут, как можно ее использовать. Вы это тоже сможете посмотреть. Ну, как бы, Какие преимущества открывают системы тестирования? Это оценивание результатов тестирования осуществляется мгновенно, автоматически фиксируется и сохраняется на длительное время. Детализированные, я надеюсь, вам показала отчеты, позволяют выявить не только уровень знаний каждого ученика, но и моментально оценить, какие темы не усвоены. Отсутствует необходимость в бумажных носителях и листах ответа. Каждый тестируемый выбирает самостоятельный темп работы с тестом. Легко вести временные ограничения и отслеживать процесс тестирования то есть мы можем с вами ограничить вести тест на определенное количество времени, уменьшается время тестирования, является качественным объективным способом оценивания. Но опять же говоря об оценивании, я хочу ваше внимание обратить на книгу, выпущенную издательством Просвещения, работаем по новым стандартам, Пинской, Марина Александровны, «Новые формы оценивания». То есть здесь говорится о формирующем оценивании. Вы знаете, что федеральный закон об образовании делегирует школе ответственность за организацию проведения оценивания в классе. Вот сейчас как раз вот внимание к формирующему оцениванию объясняется тем, что именно оно оказалось самым эффективным способом повысить образовательные достижения каждого ученика, сократить разрыв между наиболее успевающими учениками и теми, кто испытывает серьезные затруднения в обучении». Как вот Марина Александровна утверждает, формирующие оценивание – это оценивание для обучения. Я, конечно, вам не смогу все о формирующем оценивание сейчас кратко как бы изложить и сказать, но мне бы хотелось вам показать, как вот инструменты формирующего оценивания, опять же, системы Active Expression, мы с вами можем использовать. Они позволяют эти инструменты по-новому подойти к созданию условий для равенства обучения и реализовать принцип «каждый ребенок имеет значение». То есть акцент переносится на процесс преподавания и учения. Ну, вы вот здесь вот видите, здесь определение как раз согласно формирующему оцениванию дается. 10 базовых принципов формирующего оценивания приводятся. В обозревательные примечаний. вы сможете выйти на страницы в интернете, то есть более подробно получить информацию, прочитать. пять ключевых условий, которые необходимы для формирующего оценивания и получения обратной связи. И, конечно же, минусом, как прописывает Марина Александровна, является тенденция учителей оценивать количество, а не качество. И вот как раз вот система это направлена на то, что каждый ученик для нас должен быть важным, и его результаты должны быть тоже очень важными. Я здесь привела не все, конечно, оценочные техники формирующего оценивания, но вот что можно использовать как раз системой тестирования Active Expression? Это составление тестовых вопросов. Вы видите, когда в качестве домашнего задания ученикам предлагается составить тест по определенной теме, пройденной. Как вы видите, здесь представлено, например, по творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Что при этом учащийся самостоятельно формулирует вопросы по теме, в этом заключается основа данной процедуры, а вокруг нее выстраивается большое число переменных, которые могут иметь важное педагогическое значение. Эти перемены определяют, на каком этапе учебного процесса проводится тестирование, какие требования к объему, виду тестовых вопросов предъявляются, какие ответы на эти вопросы ожидаются, кого опрашивают. То есть ученик, чтобы составить вопросы, что должен? Он должен очертить границы темы, вспомнить, что он знает, составить высказывание, спрогнозировать ответы на него. А если еще вопрос определенного типа мы зададим, сколько мы с вами интересного получим? Ну а, соответственно, учитель, что делает на основе данных, составленных учениками тестов, составляет уже свой. То есть, конечно же, редактирует их и при помощи системы тестирования проводит данный тест. Или еще одна техника, тоже формирующего оценивания это вопросы к Самаре. Да? То есть здесь по принципу, что, где, когда, то есть уже вопросы, требующие таких ответов, вариантов ответов. Можно разработать шкалу оценки вопросов, то есть мы даем в качестве домашнего задания, соответственно, при помощи системы тестирования мы можем эту шкалу разработать и оценивать эти вопросы. То есть эта методика позволит повысить качество выполнения домашнего задания, выявить уровень понимания учащихся материала, разобрать моменты, вызвавшие затруднения, развить критическое мышление построить обучение на основе сотрудничества, то есть повысить активную роль детей. То есть уже не сами мы составляем тесты, а ученики составляют и предлагают своим товарищам. Еще можно использовать, конечно же, при формирующем оценивании еще одну технику при помощи шкалы Лейкерта. Это критериальное самооценивание, когда мы, видите, делаем. Можно, конечно, вот как здесь вот фотография как раз сделана на доску разместить. Хорошо, понял, вроде понял, немного понял, начал понимать. А можно это все создать при помощи шкалы Лейкерта, то есть системы опроса. Если у нас есть, соответственно, пульты для голосования, очень быстро получить результат. То есть посмотреть... Трудным ли было это задание, если мы даем тест в конце теста или в конце урока, поняли они эту тему или нет. Но самое важное, конечно, мы должны помнить с вами знать, что формирующее оценивание требует активного участия учащихся, и оно не будет эффективным, если не используется на регулярной основе. Я попробовала сейчас достаточно кратко изложить вам и показать, что можно создавать при помощи системы тестирования. Если сейчас будут какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Сергей Борисович, меня слышно? Так, у вас все слышно хорошо, да. Так, коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. Пока до этого момента вопросов касательно хода вебинара не было. Изображение как с ними? В смысле изображения и что как с ними? Может быть, то, что я через документ-камеру вам показывал, показало, что изображение не очень четкие. Пульты для голосования. Ну, про изображение в, или в ходе теста. Если в ходе теста тут такая ситуация. А, с этими пультами есть два варианта проведения тестов. Это, собственно, тест большой, да, и экспресс вопрос. Вот если у нас экспресс вопрос, то, соответственно, он оформляется у нас на слайде. И на слайде можно размещать и фотографии, и изображения, и видео, и, соответственно, задавать вопрос с их использованием. Если у нас идет тестирование, то здесь вопросы раздаются на пульты, и, соответственно, изображения уже использовать нельзя. Но если уж очень хочется, то можно делать предварительные распечатки. В одной из я брошюр, которую Наталья раз. Валерьевна показывала, да? я всю эту технологию там хорошо расписал в брошюре, как использовать эти распечатки для проведения тестирований. Картинки можно его... Картинки предварительно надо просто распечатывать тогда или использовать их из рабочих тетрадей как-то. Ну, в общем, бумажный вариант, больше никак. Сколько стоит этот комплект, она, я отдавал ты... ссылку. Да. Сергей можно документ-камеру, если она есть, то есть через документ-камеру тогда а. показывать картинки. Ну да, вот еще хороший вариант от Натальи Валерьевны, использовать документ-камеру. Если один вопрос общий для класса, можно вывести с помощью документ-камеры, тоже хороший вариант. Еще вопрос, пожалуйста. Может быть мы с вами не поняли что-то, но ведь система, то есть при создании вопросов, мы всегда можем эти вопросы на страницах липчарта, то есть разместить. И система нам дает такую возможность. Если на уроке внезапно возникла необходимость узнать, как дети поняли то, так стоп, то или иное понятие, можно ли без предварительной подготовки сразу узнать это с помощью системы опроса? Да, можно. Да, вот есть вот... режим экспресс опроса. Ильна Наталья Валерьевна, вы расскажете. Ну вот мы с вами посмотрели, что у нас есть вот такой вот значок в виде знак вопроса экспресс опросу называется. И мы в любой момент, я уже говорила, на любом этапе урока можем очень быстро выяснить знания учащихся. То есть в зависимости от того, те же семь вариантов нам предлагаются. Числовой вопрос, если в виде числа мы хотим получить ответ. Соответственно, мы можем тест текстовый вопрос. Варианты также 1, 2, 3, 4. Например, у нас будет с вами картинка с изображением компьютера где мы можем при помощи пера прямо на доске нарисовать там 1, 2, 3, 4. И попросить учеников сразу же вот на пультах нам ввести 1, 2, три, 4. То есть, например, монитор, где находится, под какой цифрой. То есть это можно все очень быстро организовать. И я вот показывала вам вариант как раз использования экспресс-опроса. Это при написании синквейна, где тоже также вот мы предлагали ученикам воспользоваться экспресс-опросом. И сразу же заранее не приготовленными напечатать текст синквейна при помощи вот пультов для голосования, то есть использовать их в этой связи. Вот вы видите, вот мы запускаем, мы сразу же с вами видим, какие у нас ученики подключены, в данном случае кто не подключен, и сразу же на пультах впечатывать текст, то есть вот и в любой момент мы можем остановить, запретить ученикам продолжать задание. То есть система у нас всегда, вы видите, запросит что можем ли мы дать попытку ученикам, либо мы им не дадим выполнять задание, и, соответственно, получить результат. Но так как, видите, вот никто из учеников сейчас не выполнял задание, то у нас горизонтальная гистограмма получилась пустой. Так, следующий вопрос. Покажите, как сейчас, а, ну, это все показывали. Если тестирование постоянно используется на уроке, журнал тестирования содержит данные всех типов или только последнего теста, все результаты тестированы, сохраняются во флипчартах. Конкретный флипчарт вы провели, в нем сохраняются эти результаты. Поэтому, если вы сохраняете ну. флипчарты, то, соответственно, сохраняются все результаты. И можно экспортировать в Excel, а уже в Excel вы уже можете полностью уже вести свою базу данных по всем тестам. Дальше. В комплекте да, 20 пультов вот, неудобно. Парень. Если вы внимательно смотрели на страницу, которую я уже показывал не один раз то там комплекты не 20 пультов, там комплекты 32 пульта, 5 пультов и по одному пульта. Соответственно, вы можете и, да, набирать по 5 штук, наберете себе 25, 5 раз по 5. Да, это в том, это... что я понимаю, коллег, у нас в Ярославской области поставки как раз были в образовательное учреждении, по 20 приходило пультов. А, но создаван. это уже проблема вашего руководства, которое по 20 пультов закупала. Это уже другой вопрос. И только, уважаемые коллеги, если вы провели тестирование, не забудьте, пожалуйста, при закрытии программы сохранить изменения. А иначе вы просто потеряете результаты вашего голосования. Они не сохранятся. Ну а, соответственно, экспортировать вы можете в любой момент, даже если вы сегодня не экспортируете эти результаты, вы можете это сделать в другой день и получить их по проведенному тестированию еще вопросы будут? так, ну похоже все Как долго Сергей работают Борисович... пульты до смены батареек? Я не знаю, как долго они работают, но у нас в офисе пульты, которые мы используем на различных мероприятиях, конференциях, семинарах и так далее, и тому подобное, уже два года и мы еще ни разу батарейки не меняли. Так что я не знаю, как долго они используются. Наверное, очень долго. При настройке ведь пульта для голосования там есть такая возможность настроить время, через которое они будут отключаться. Если вы их не используете, что тоже экономит вот, батарейку. То есть если вы, например, в начале урока использовали, дети забыли отключить, путь выключается автоматически, то есть там настроено такое. Но вы можете поменять эти настройки, сделать как вам необходимо. Быстрее будет отключаться, не через три минуты, а через одну минуту, если он не используется. и так да, далее. Все настройки делает учитель в прямом эфире. Он может яркость изменить, сделать больше-меньше, время отключения установить. Таким образом, учитель будет регулировать степень разряжения батареек. Система переносная, это уж как вам удобнее. Система в удобном чемоданчике, так что вы ее можете носить куда угодно. Мы ее возим на мероприятие, можем положить в чемоданчик, поехать на Сахалин, потом взять ее и приехать куда-нибудь в Калугу. То есть мы ее возим без проблем по всей России. Ну и на этом, наверное, теперь уже все совсем. Наталья Варельевна, большое спасибо за вебинар. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Вопросы. Ну я еще раз повторяю, презентацию мы выставим. Если какие-то вопросы возникнут, то также могут через сообщество и коммунити да, задать да. их мне, либо лично вам. Постараемся ответить на эти вопросы. Да, Итак, еще раз повторяю, доска никаким образом не связано с системой опроса. Это два абсолютно разных устройства. Так что для того, чтобы работать с системой опроса, интерактивная доска не нужна. Итак, у нас будут выложены презентации и видеозапись на следующей неделе, и сделана такая же рассылка, как была рассылка вот, для того, чтобы войти на вебинар. Так что на следующей неделе ждите письма с ссылками на видеозапись и на презентацию. Спасибо всем! До свидания. Сергей Борисович, я хочу при пригласить всех коллег обязательно участвовать в конкурсе во второй номинации, связанной с системой тестирования. И, соответственно, представить свои великолепные материалы на этот конкурс. Да, ссылку на конкурс я тоже еще раз продублирую. Тем более, там есть номинация с использованием системы опроса. Ну, теперь все. Теперь совсем всем до свидания. Спасибо большое.